Честно, не знаю, может, политические какие-то предпосылки? Неадекватные отношения со стороны некоторых. Ну, очень красиво нарисовали. Ну, а чего зарисовали с Лженицына, не знаю. Ну, мне кажется, недалекие люди, неумные. Зачем это делать, не знаю. Кто знает, кто этого человека? Что у него там в голове творится? А уже есть слово для этих людей вандалы? Нарушение закона недопустимо, но также недопустимо национал предателей, как Ложеницын. Кто? Ложеницын. Я отношусь отрицательно к этому высказыванию. Такое отношение людей к нашим писателям, к нашей литературе. Я нейтрально отношусь к сложеницам, но поэтому э, я не думаю, что человека даже просто на картинке можно было за что-то прямо вырисовывать, зарисовывать. Человек, который всю жизнь положил как я считаю, ну, уничтожение своего государства. Может, надо было надеть его в, другое, в другой костюм. Одно время он не был не признан. Вы же знаете, одно время его не признавали. Уже второй раз, по-моему, портят. Ну, наверное, от бескультуре какого-то, от неуважения к окружающим. Просто, во-первых, это красиво. Ну, первая мысль, я видела тоже в Инстаграм. Uh, у меня первая мысль возникла, наверное, они не знают просто Солженицына. Просто вот сделали пакость. Возвращаешься к худшему, что есть. Аллах Акбар, Ваистину Акбар, Шучу. Восполензе. Давайте попробуем перечислить вот по порядку, кто там изображен вообще, в принципе. Зачеркнутый человек. Ну, и незнакомые люди. Ну, Юрий Гагарин, ну, вот ну, плоховато нарисован. <зыв> <зыв> ну, я не прям эксперт, ну. Мне лично нравится прям очень. Я бы десятку поставил. Ну, Вообще-то, по правде говоря, я к Солженицыну тоже отношусь очень плохо. Ну Я, кстати, тоже не сильно уважаю. Ну, кто он был? Ну По правде говоря, шестерка. Ну, это очень интересный человек. Я не могу сказать о нем ничего плохого. Яркая, великая, на мой взгляд, личность. Плохого хорошая, как бы это... Дело каждого человека. Не знаем, мы приезжие издалека. Я вас люблю. Любовь, что-то бить может. В душе моей указан не совсем. Но пусть она больше тебя не тревожит. Все забыл, остальные забыл.